Погнали, друзья! Итак, мы начинаем, друзья! Сегодня в обзор попадает тактический командный шутер от первого лица на военную тематику под названием Avadoc. Так, ребятки, недавно покопался я в стиме и нашел вот такой вот шутанчик. Надеюсь, он вам понравится. Если честно, я в него сам еще ни разу не играл. Но он привлек мое внимание, как бесплатный на данный момент шутер, ребятушки. Кому интересно, ссылочка на эту бесплатную вкуснятину будет в описании под данным видео. Ну, а давайте-ка мы сейчас и посмотрим, что это за а, экшончик такой. Шутер. Да, это шутер у нас. И заранее извиняюсь, ребятки, за мой голос. Я немножечко приболел, совсем чуть-чуть. Обещаю, что в ближайшее время выздоровлю и все нормализуется. Так, ну давайте-ка без лишних слов, что говорится, к делу сразу, да? Все, в общем, я тут создал свой аккаунт. Вот вы как видите, здесь я уже есть. Что мы видим в нашем стартовом меню? Естественно у нас тут различные вкладочки, здесь мы можем посмотреть инвентарь нашего вооружения, также ребят можем посмотреть характеристики вооружения, извиняюсь за то что нет русского языка, но в этой игре пока он не предусмотрен, а может быть я просто не нашел где он Черт его подери, находится. Все просмотрел, вот тут вот даже в гейм настройках посмотрел. А, вот нигде не видел а, языка, возможности выбора языка в принципе и в целом. Можно прицел поменять, можно еще тут кучу всяких параметров поменять. Но вот прицел я не нашел, где здесь можно поменять. Ребятки, если вдруг кто нашел... Пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях Я, возможно, сам найду и поиграю Очень хочется, чтобы было все на русском Так как с английским у меня небольшие проблемки Ну да ладно, мы сейчас не о проблемах А мы об игре, в общем-то, в принципе а вот так, друзья, у нас э, в выпуске, давайте продолжаем. То есть смотрим вооружение каждого оружия... <смех> вооружение, заговариваюсь, друзья. В общем, характеристики каждого оружия можно посмотреть во вкладке инвентаря, я так понимаю, да? Наведя на каждую пушечку, у нас высвечиваются подробные, как вы видите, характеристики. Я так понимаю, что вот эти вот красные числа, это сравнение э, с с текущим оружием, насколько, допустим, слабее или мощнее у нас другая выбранная пушка. Вот если мы выберем сейчас вот этот пулемет или вот, это вот, вот этот вот дробовичок, то у нас с характеристики, с минусом. Ну, я думаю, вы, ребятки, понимаете, Что чем разжевываю, Это же все элементарные вещи. Давайте не будем слишком сильно останавливаться. Как мы видим, здесь фильтр есть у нас, значит, по винтовкам, так, по, по пистолетам, по ножам, по гранатам и так, так далее и тому подобное. Я думаю, это с этим разберется любой, любой человек. Так, ну что ж, давайте здесь, я думаю, все понятно. Это у нас магазин, где мы сможем приобрести. Ну, это думаю, что, что такое вообще магазин, ребятки? Вот что я сейчас рассусоливаю. Переходим дальше. Переходим дальше. Смотрим, что у нас здесь. Я так понимаю, это у нас доска почета. также самые лучшие игроки у нас, как всегда, вверху, самые худшие рачки у нас внизу, ладненько, это мы тоже поняли, здесь у нас клановая статистика, здесь у нас, так, не могу переключиться, ну и здесь у нас, я так понимаю, поменять... Какие-то опции. Ну что ж, я думаю, мы, в принципе, уже ознакомились с основными элементами меню. Долго задерживаться не будем. Вот сюда, кстати, можно тоже клацнуть и посмотреть нашу статочку, ребятки. У меня это самая ржавая бронза. Ржавая бронза, подождите, бронза ржавой вообще может быть, нет? не, по-моему, бронза не ржавеет, насколько я знаю, она просто окисляет. Ну, ладненько, это другая вообще тема. Так, вот, в общем, здесь у меня медальки мои. И, кстати, можно, видите, посмотреть детально, да, сколько чего мы накопили и сколько чего мы получили. Пока что у меня ясно понятно, что ничего. Ну что ж, а тут мы выбираем карту, да, на какой. Или просто просматриваем информацию по картам. Не знаю, на самом деле, как это все... В общем, я так думаю, что просто просматриваем. Или, или это, скорее всего, статистика того, сколько мы времени. Да, наверное, я вот здесь вижу, что ни на одной карте мы нисколько времени не, провело, не провели. Но здесь, когда мы будем играть, я так думаю, отображаться будет определенная статистика. Ладно, наверное, это так и будет. Так, ну что ж, дальше смотрим. Тут у нас тоже опять какие-то достижения. Здесь у нас какие-то опять значки, лычки, петлички и все прочие дела. Ну, и здесь тоже можем подробненько зайти и посмотреть. Вот эта удочка мне очень сильно настораживает, что это означает. что я, эти петушара в раннем, в, раннем, в раннем, так сказать, ранге. Или что это означает? Не знаю, ребят. В общем, поиграйте, посмотрите. Ну, а мы давайте все-таки уже сами сыграем. Мне прям очень хочется посмотреть. Так, я вижу, выбрал я дробовик, что не, является не очень. Не самым важным а, моим оружием, с которым я привык вообще бегать в любых шутанчиках Ну, если есть возможность выбора АК-74, а, то я, конечно же, выберу его И попробуем мы себя в роли штурмовика Так, ну что ж, давайте уже начнем Нажимаем кнопочку «Go» и мне говорят, что мне, видимо, надо что-то а, выбрать, прежде чем начинать Я так понимаю, одно из вот, вот этих вот типов матчей, да, я так понимаю ну, давайте, как обычно, Dead Match выберем, то есть, Смертельную битву. Погнали, друзья. Посмотрим. Да, и вот тут, кстати, можно выбрать еще и сервачок, на котором мы преимущественно можем играть. Это у нас Америка, Европа, Южная Америка и Азия. Ну, тоже, ребятки, по вашему усмотрению. Да, у нас первый взгляд. Обзорчик, так сказать, новенький. Поэтому глянем на основные поверхностные элементы игры. Сейчас посмотрим, через сколько же нас закинет в боевочку. Я смотрю, идет отбор. Да, то есть у нас, грубо говоря, прошло всего лишь полминуты, а это не так уж и много. Бывает, дольше ждешь обычно в таких вот игрушках, нововышедших, когда же у тебя начнется битва. А у нас она уже началась. Итак, я так понимаю, у нас доки карта. Несколько человек Пятеро наших, пятеро противников И вот мы, я так понимаю, должны будем Сейчас как-то взаимодействовать Друг с другом Победить нашего врага Ну что ж, мои, я так понимаю, ребятки, они подсвечены Они подсвечены, да Так, все, идем Так, у нас тут все стандартно, я так понимаю На бег у нас по умолчанию настроен а На shift мы притормаживаем Так, что это было? Так, что это было? Это что это такое было? Это, тр, это тренировка что ли, я не понимаю Кто-то мимо меня пробежал И я просто-напросто ничего ему не сделал Ну я так понимаю, это просто вступление было А теперь уже все по-серьезки началось Так, так, так, я смотрю вроде Ничего пока Ага, молодец, молодец, так, идем, поддерживаем Так, так, так что-то сейчас так, Опа, -оп, оп оп оп да что ж ты будешь делать-то, а? Нет, ребятки, подождите, я сейчас немножечко кое-что поднастрою в игре и снова к вам вернусь. Что-то у меня пошло не по плану, сейчас, секундочку. Так, ну все, в общем, у меня тут небольшая заминочка, ребят, произошла техническая. А, в общем, у меня два монитора, а потому иногда по умолчанию бывают оконные настройки. И мышка просто ускользает ускальз... от меня в другую сторону Так, вот там вот у нас не другие-други, да, сейчас бегают Вот я жду, когда они здесь появятся И я постараюсь, конечно же, на них повоздействовать Так, получай хэдшотик тебе в голову Да, слишком ты какой-то дерзкий чувачок оказался Так, кто еще где, я не вижу, если честно Кто-то сейчас, вот он так, так, так. Ох, почти, почти, почти. Ну, я в него тоже немножечко пострелял. Ну, что ж, погнали дальше. Так, ребятушки, надо нам сосредоточиться. Давайте-ка, давайте-ка, да. Давайте-ка, давайте поднажмем. Так, здесь, интересно, кто-нибудь может... опа па па оп, оп, оп, оп, оп, оп. отлично. Попал ты, чувачок, ты попал. Сегодня не твой день. Так, кто у нас тут еще? Так, это я зря нашумел. Так, тут вроде пока никого, но сейчас кто-то, наверное, придет. Так, тут наш. Оп, зачем, зачем... Ах, ты ж зараза-то, а, прям подловил меня, гад такой. Ну ладно, давайте. Я так понимаю, у нас в жизни бесконечное количество. Так, это я так понимаю, у нас сейчас бег. Это мы бежим. Так, так, так. Отлично. Здесь у нас замес очень сильный. Так, так, так, так, так, так. Кто-то там издалека нас гасит, да? Ну ладненько. Сейчас мы это все дело попытка стараемся остановить. Так, так, так. Так, так, так. Аккуратнее, аккуратнее. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. -ой, -ой, -ой, -ой. Тихо, тихо. Граната, граната, граната. Там граната была. На, получай, получай, засранец Гад такой, а так, так, так Давайте уже выходим, так, там граната А что у нас, мы же тоже можем гранаты кидать, почему надо Джей? Не работает граната, Черт, побери, на Я так понимаю, здесь прорываются, да? Сейчас помогу Так, держи хатшотик тебе, да, чтоб ты успокоился Не надо тебе там так долго бегать Опачки, как тут вас много-то, а? Как бы сигнал-то отдать, что там у нас в трубе прорыв Ну ладно, сейчас мы попробуем заткнуть эту дырочку как... Почему я не могу кидать гранаты, Черт возьми А, на однерку граната, да? На однерку или на чё граната-то? Чё-то я не пойму. Так, здесь что? Здесь у нас много народов уже был, да? Тихо-тихо. Я просто думал, что здесь много народов. Тихо. Всё, все, все лежат. Хоть ни в кого не попал, но все лежат. Ой-ой-ой-ой, подзорвался. Не пойму, на чё граната-то кидать? Ребятки, помогите на чё... Оп, это у нас пистолетик. Это у нас автоматик. Это... Ой, это ж свой. Точно, это ж свой. Отлично. Так. Можно тут целиться? Нет, нельзя целиться. Так, а куда ты побежал -то, а? Стоять. Ты че, какой шуст Опять граната, дальше. Опять сейчас я подзаруж на ней. Так, что-то я не пойму. Так, тут опять граната. Как кидать гранаты? Ох, вот это меня ослепило. Вот это ослепило. Так, здесь прорыв или не прорыв? Так, давай-ка, пошли, пошли, ребятки. Толпой, толпой идем. Кто тут, кто тут? Оп-оп-оп, вот здесь прорыв, я вижу. Ох ты. Ой-ой-ой-ой, попал. Ну что ж, ладно. Да, надо научиться кидать гранаты. на что их кидать? -то? На что, на что? Чё... На что, на джей надо, на надо удерживать? Или что? На что кидаем? Так, по подкрепление Подошло уже, да? Но только по-моему вообще Толку никакого нет от меня, как от подкрепления Так, на что гран... Я не могу понять Ребят, на что граната? На троечку что ли? Ой, это ножичек, ага, вот она граната На четверочку, оп! Лавика, да, все, я понял, надо просто ее сначала Выбрать, а потом кинуть Надо сначала выбрать, а потом кинуть Да, да, да, все, я понял Ой, -ой, Ой, убегаем, граната, граната, граната, оп! Так, дымовая шашка. Тут можешь же как-то перепрыгнуть. Нет, не пойму. Так. Это что у нас? Это ослеплялка? Прорываются, прорываются. Я же вижу, что прорываются. Так, вот здесь, по-моему, прорвали, да? А тут что, если прорвали, то что у нас получается? Так, тут никого. Ой, ой ой ой попал под раздачу. Ладненько. Да, я так вижу, что тут у нас счет идет на очки. Я так понимаю, мы лидируем 96, да, у нас сейчас? Секундочку. оп оп оп оп, -оп. Буквально на шару стрелять приходится. Так, отлично, повалил, повалил, по-моему, одного-то точно я повалил? Да, но второго, по-моему, ни хрена не повалил. Так, еще есть один, отлично. Дабл даблкил, наверное, да? Мне дадут, я не знаю. Ой-ой-ой-ой, какой жесткий парень-то, а? Ну ладно. Собственно, здесь матч, как вы видите, в довольно-таки привычной форме происходит. Нам приходится просто всех гасить налево и направо. Так, гранатку иногда подкидываем. Ладненько, туда закинем, я думаю, она там пригодится. Всех убил, да, прям. Вот всех прям убил. Я думаю, что с этой стороны сейчас кто-нибудь тоже пойдет. Так, так, так. Ой-ой-ой, ой гранаты, гранаты полетели. Что, думаете, я не могу, что ли? На-ка, держи. Так, это на пятерку, да. Вот это у нас это у нас световая. Это, по-моему, дымовая. Это, по-моему, дымовая была. Ой-ой-ой, кто там, кто там, кто там? А, а, ты охренел, что ли? Сзади налетел. На, держи. На, на, на, на, на, получается. Охренеть, а. Кто-то меня сзади все-таки подловил, а. Ну, ничего. Ну ничего, мы сейчас вернемся. Мы сейчас вернемся. Так, это что у нас за секретный туннель такой? Так, так, так. Сейчас мы посмотрим здесь по любому кто-то есть. Так, так, так. Кто-то у нас есть? Это наш, не знаю. Это вроде наш, парень. Это наш парняга. Так, получайка. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Издалека, издалека. Он заметил меня. Откуда я вылез? Так, а тут можно открывать дверь, Нет. Нельзя, походу. Да. Оп, оп, оп, оп, оп. Ой, ой, ой, ой. Не, не, не, не смогли. Черт, возьми, не смогли. Так, ну все, выход, выход, выход. Ты что, не сдох че, все, типа матч закончился, да? Черт возьми, а мы победили, нет, я что-то не понял даже по очкам, по-моему, мы победили, нет, покажут, нет, оп, и что, наша уточка-то, ребятушки, растет, вы посмотрите-ка, наш белый петушочек-то, смотрите, как поднялся, нам дождали какой-то валюты немножечко, и, и что еще? В общем, нам дали какой-то валюты, 120, это победа, друзья, да, но на самом деле я, если честно, сейчас, как вы видели, лажал с небольшими техническими, конечно же, заминочками. Ну что ж, я думаю, что это только начало, это только начало, и мы сейчас продолжим, что тут надо сделать, надо что-то выбрать или что, или все, это мне просто показали, нас, нас видите, уведомили, что мы набили, что мы настреляли. И сейчас попробуем другую карту сыграть. Нас сразу, смотрю, кидают прям-таки в следующую карту. Без нашего с вами э, заключения. Без, без спроса, ребят, так сказать. Нас просто взяли и перекинули. Я даже ничего не выбирал. Как вы видите, меня прям сразу же э, так быстренько перебросили. Но тут сейчас мы бьемся втроем. Это нам дали посмотреть на карту. Всего 3 секунды. Что вы думаете, за 3 секунды я успел посмотреть? А ровным счетом них ничего. То есть, поэтому мы идем вслепую практически. Так, так, так, кто-то там был. Ой, ой ой ой ой опять я нарвался. Я что-то прям это, прям вообще нарожен полез жестко сейчас. Жестко очень полез я. Очень жестко, жестко получилось так. Так, кто-то здесь, по-моему, есть, мне кажется, нет? Ой-ой-ой, не успел, а. Меня, по-моему, с двух сторон расстреляли. Ну или мне просто показалось. Так, 3-4 счет. Ничего такого хорошего я на самом деле в этом не вижу. Так, давай-ка мы туда для профилактики. Так, туда кинем гранаточку. Может, кого-нибудь с ваншотим. Возможно. Так, тут, по-моему, граната. Тут, по-моему, граната была, да? Да, была граната. Так, а тут кого? С кем тут мы бьемся? Ой-ой-ой, у нас издалека, да? Вы видели? Издалека. Издалека, издалека. Так, тихо-тихо. Бежит, бежит, бежит, бежит. Опа-опа. Блин, не успел, а Все-таки он меня выцелил, гад такой Год вот засранец-то Так, идем дальше Идем дальше, давим подав... Так, 9-10, счет 9-10, так Так, меня, меня выцелили Я немножко отвлек внимание на себя Так, головика. Успею, нет, бросить Да черт возьми, не успел Под себя бы хоть успел, а так, ладно, идем дальше, ребятки Нам унывать ни в коем случае не стоит Здесь все резко, динамично Так, отлично, динамично Так, где у нас кто? Да что ж-то я так мажу-то, а? Я же... Ах ты ж какой снайпер Я тут не пойму, есть тут как-то снайперский прицел? Нет, по-моему, никакого прицела здесь, прицеливания Так, идем, идем, идем Да, блин, кто ж меня снимает-то? Вы видите, как тактично, а? Я так понимаю, это просто снайпер какой-то там засел И не дает никак нам, нам нормально разжиться здесь Прям вообще резко нас просто снимает раз. Выносит просто на раз информация... Получай, получай Оп, сюда уже граната полетела, я смотрю На, держи, оп Так, так, так информация... Разведочная информация, блин, а на, получает. Так, ладно, иногда немножечко что-то хоть не могу иногда надамажить чего-то там, да? Ага, кто-то нам разведку доносит, кто-то там так. Да то, что что ж совсем какой наглый, типа? А, ну иди сюда. Кто так воюет из-под тишка-то? А, ну идите сюда все. Сейчас всем хватит. Так, кто здесь? Ой-ой-ой, здорово, здорово, здорово, чувачок. Да что ж такое, а, а, окружили совсем гады, а? Вот гады, вы видели, что творят? Вы видели они, как нас окружили сейчас? Так, у нас есть граната. Так, так, так, давай бросим гранатку. Возможно, кого-нибудь зацепим. Да он сбоку, он сбоку стоит и всех выстреливает. Выцеливает. 44, 36, друзья. Что-то вообще разрыв большой. Надо нам как следует. Я понял, где этот тип находится. Он с той стороны всех нас выцеливает, выстреливает. Да, вот он там. Это все уже там наши ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Так, тихо-тихо. Аккуратненько. Аккуратненько. Здесь еще кто-то есть, я помню. Да, туда еще и граната полетела, да? Отлично. На, получай. Оп, еще гранату держи. Я вижу, что там гранатные бои у нас устроили. Мы тут. Туда... Ой-ой-ой, все, замочили меня. Я так и знал. Вот он там, в том уголке бегает. Ну что ж, сейчас мы восстанем. Да, мы немножко, я смотрю, уже начинаем подгонять. Вроде бы как бы. Оп, какой там поезд быстрый. Так, ну я так понимаю, что немножечко мы отстаем. Так, подожди, подожди. Так, туда немножко постреляем, сюда. Прорыв. Да, блин, не успел, а. Они все видели, что мы где прорываемся. Но да ладненько, 56-57, друзья, немножко нагоняем. Но, судя по тому, как стреляю я, нагоняем мы не совсем-то сильно. Так, туда сразу, да? Туда сразу, там по-любому кто-то есть. Там по-любому кто-то должен быть. Да что ж ты будешь делать-то, меня который раз сливает, а? Каждый мой слив это минус очко, очко команде, поэтому нельзя ложать ни в коем случае. Нельзя лажать, нельзя, ребятки, лажать. Надо побеждать. Давайте-ка поднатужимся как следует. Пооднатужимся, пооднатужимся и как-нибудь уже сгруппируемся. Так, ну он сейчас сюда выбежит, наверное. Так, отлично, туда гранатка пошла. Может быть кого-нибудь зацепим? Нет, не зацепим. Там их несколько аж человек. Вы видели, сколько там их, а? А ну-ка, давай-ка. Сейчас мы с другой стороны зайдем. Так, так, так. Ой-ой-ой, ты кто такой? Откуда ты здесь делся это вообще, а? Он здесь постоянно этот угол посет такой гаденыш, а? А ну-ка пошли к нему. А ну пошли, сейчас его оттуда выкурим, а? Ну, похоже, его уже оттуда выкурили. Ой-ой-ой, не успел. Вот так вот она бывает. Побежал, поторопился и слился. Так, 77, 72. Что-то как-то не очень внушительно. Он гранат успел выкинуть, гад такой, а? Где она бомбанет, я даже не знаю Блин, там опять сбоку, по-моему, отстрел идет, да? Оттуда сбоку, давай-давай, помогай, прикрывай, прикрывай огнем Так Так, там кто-то был, да? Ой-ой-ой, опять я не успел, а, сбежать оттуда Что-то замешкался, ну ладно, выбегаем, все, выходим 87, разрыв большой, так, у нас тут время, я так понимаю Да? Ага, вот вижу, где он я вижу, он там вдалеке сидит И настреливает Так, он, он пониже спустился Так, гранатки, ребятки, Гранатки, ребятка, нужна гранатка Очень сильно, вот там пробежал же один Вы куда его не видите, что ли, совсем, а? Там еще сбоку один У меня что, патроны заканчиваются, нет? Все, сгруппировались все Сгруппировались На, получай, так, кто-то Кто-то по-моему, а? И здесь нас сбоку пришили так, ну ладненько, все, давайте. Сейчас нужно сгруппироваться. Так, давай-ка, получай, надо его оттуда выкуривать, этого застранца. Надо выкуривать, выкуривать. Здесь кто-то по-любому есть, я же вижу, в он ездит. Тихо-тихо. Да, блин, я так и знал, что меня выкурят гранатой. Так, ну ладно, видите, тут нельзя засиживаться. В общем, ребятки, в шутанах-то я не особо профи, поэтому приходится, как вы видите, как, как бы, как бы... На обум практически воевать Так, да, кого успел, того зацепил А тут прям ребятки вообще, смотрю, воюют Очень-очень качественно 106, 94, пока не везение Так Не успел Ну что ж они такие бронированные да? Я вроде из калаша прям в упор хреначу И не пробиваю, да как так-то, а Что ж ты будешь делать-то Почему такое давление жесткое, а? Не туда стреляю Не туда прям стреляю, а Тут кто-нибудь сейчас сбоку выбежит опять, как обычно Где же они, где же они, где же они, гады-то, а Я же вижу, где они, на Да, блин, они тут как раз сбоку зашли, ну ладно 120-105, победа не за нами Ну, друзья, бывает и поражение, ничего не сделаешь вот такая вот у нас, ребятки, Аводок. Так, ну что ж, ну можно вот так вот поугорать. Я смотрю, этот прикол в том, что очень маленькие уровни, и тут, грубо говоря, далеко бегать не нужно. То есть ты буквально выбежал и сразу же давай накидываешь по максимуму всем, кому не лень. Ну что ж, вот такая вот игрушечка. Ну, если честно, первое мое впечатление, я, если честно, не ас Шутера, как вы уже, наверное, заметили, да, но... А эмоции, если честно, положительные, именно из-за динамики, которая здесь присутствует. Далеко бегать не надо, просто-напросто взял пушку, которая тебе нравится, и вваливаешь, вваливаешь, вваливаешь. Я бы, кстати, попробовал, может, с другой какой-нибудь пушкой, но штурмовые для меня, для моего стиля, подходят как никогда. Кстати. Так, ну что ж, я так понимаю, нас сейчас обратно перебросят в какую-нибудь миссию случайную, рандомную, или же мы, мне кажется, можем выйти. И выбрать еще какую-нибудь миссию. Но я предпочту все-таки остаться здесь. И, ну, я так понимаю, вот здесь указано количество всех миссий, которые будут у нас сейчас нам предоставлены. Каньон, доки, где-то мы вот сейчас тоже были. И еще какие-то другие уровни. Ну что ж, ждем. Пускай нас забрасывают куда-нибудь уже. Это, я так понимаю, сейчас подбор игроков у нас идет. Да, пускай забрасывают а, куда хотят. А мы пока что подготовимся морально и... Физически. Так, ну что ждем, друзья. Все, 0-1. И погнали нас опять забрасывать случайную какую-то миссию. Это у нас опять доки, я так понимаю. Мы же здесь были уже. Да, мы здесь были, друзья. На обследование карты, как всегда, нам дают 0 секунд, так, она а на H это у нас... Ага, пока... Вот, кстати, да, на буковку H вначале нам предлагают узнать, какие у нас активные есть клавиши команды. Ну ладно, будем разбираться по ходу игры. Так, тут сейчас уже кто-то выбежит по Любасу. Гранату я уже запустил. Жду, когда отсюда кто-нибудь выйдет. А здесь никто у нас не выходит. Но я все-таки жду, может быть, кто-нибудь да выйдет. Ага, вышел, вышел, вышел. И меня сразу же подслил. Ну что ж, ладненько. Это только меня немножко раззадорило. раззадорило, ребятки, меня это. Здесь у нас слева гости. Здесь у нас слева есть, ребятки. Да. С кем можно повоевать? повоевать. Они, а, видели они, они, они откуда? Они из тумана, грубо говоря, как ежики. Вышел, ежик из тумана, вынул ножик из кармана. Да, буду резать, буду бить. Все равно тебе не жить. Так, ну что ж, ладно, мы вроде тут отбились. Но я так понимаю, надо все равно не терять хват. Туда, вот там вот уже идут, ребятки. Да-да-да, надо уже стрелять, постреливать. Так, тут по-любому кто-то есть. Но я могу ошибаться. Оп-оп-оп-оп-оп, здоровенько, плывы. Ага, все, отлично, отошел. В мир другой. Так. Кто это здесь стреляет? А ты от... что это здесь разошел? Совсем, что ли, охренел? Вот так вот, паучиков пачечку. И тем временем счет мы немножечко выравниваем, да. Так, я бы тоже гранатку, конечно, подкинул куда-нибудь туда вот. Так, это что, наш? Это наш? Это был наш, да. Я зря в него так накидываю. Оп-оп-оп, главненько. Ох ты, граната была. Ой-ой-ой-ой. ой. Вот я сейчас выбегу. оп, оп. Да что ж ты будешь делать-то? А? вот надо было взять как следует ситуацию в свои руки под контроль. Ч чем я лично сейчас не воспользовался, а потому и слился как самое последнее днище. Днище, ребятки, днище только так играет. Вот и сейчас опять меня слили. Ну я вроде, кстати, кого-то убил. Ну видите, когда кого-то убиваем, у нас значочек появляется сверху. Ты кто такой там вообще, а? Давай, до свидания отсюда. Гуляй уже. Ага, отлично. Сдулся. Так, давайте, ребятки, инициативу перехватывать. Пора на себя. Все, у нас получится. Мы все сможем. Там гранатка, гранатка. Я тут понимаю, сейчас будет бабам. Да что ты будешь делать-то, а? Тут тоже гранатка, ага. Да что ты будешь делать Ты Какой ты шустрый, а? Ну-ка давай лежать, приезжать, отдыхать. Все, все. Все нормально пока, все по плану Гранаты только везде летают вокруг Так, тихо, что, никого что, нет совсем? А куда все делится? А? О-о-о, да кто такой? Ага, не успел, черт возьми, а Только стоит разойтись, и тут тебя сразу же положат Такое ощущение, как будто я еще успел кого-то завалил Ну, ладненько Это обманное Это очень обманное явление Так, это свой Там их несколько человек Так, ладненько Я думаю, надо поддержать Вот так вот, наверное Сейчас сюда, думаю, тоже что-нибудь прилетит Какая-нибудь плюшечка надо это тоже все отслеживать. Так, граната где-то рядышком. Ну, вроде бы не здесь. Ой, видите, граната пролетела. Так, тихо. Оп, оп, оп, тихо. Да что ж ты будешь делать? Они с двух сторон сразу вылетели. Вот блин, а. Обманули старенького папку. Так, по-быстренькому. Вот так, вот с двух сторон. Раз. О, а там снайпер, я так понимаю, работает. Вот ты будешь делать. Да, вон там вдалеке снайпер. Он только так меня снял вообще в легкую. Ну что ж, ладненько, идем. Еще одно, мало одно. Мало одной. Да блин, да что ж ты какой живучий-то, а? Не, не, не начать читер какой-то, а? Смотрите, как я ему накидал, а он до сих пор живой был. Черт возьми, что со мной не так? Что со мной не так, друзья? Что это было? Что это за отстрел? Что за суицид? На, держи, на, на, на, на, на. Все, успокойся. Ты-то там что, откуда взялся, а? Ты прям слышал просто, как я тут стрелял, поэтому и вышел. Да, молодец. Ну ладно, идем дальше. Пока что мы отстаем на несколько очей. Ну, я думаю, мы нагоним. Так, там он, они, там он, они. Я видел, что они там. Так. Ага, он видел меня. И все-таки слился. Там еще по-любому есть. Так, надо как-то подпрыгнуть. А подсадил бы кто. Там еще один, да, ребят? Ах ты гад такой, на ну лежать. Что-то я слишком много в нем накидал. Мне так кажется, что здесь кто-то сейчас пройдет. А ну лежать, что то отсюда вылез -то, а? Мы тебя тут вообще не ждали. Как ты отсюда вылез-то? Так. Да, блин, этот снайпер, он уже задрал. Они просто оттуда выходят. Да, тут уже критичная точка, и желательно отсюда никогда не выбегать. Когда ты отсюда выбегаешь, ты уже на их, на их поле, и там уже, очевидно, тебя сольют. Так, гранаты летят, я вижу, да? Так, так, так, как бы ситуацию это взять под свой, под свой контроль. Так, там я никого не видел. Где он? Ага, я вот сейчас вот я видел кого-то там, да? Да, блин, я вижу, что и по мне тоже идут... Такой нехилый огонь, секундочку. Так, ну что ж, я смотрю, наша команда отстает. Ничего хорошего в этом нет. Это все из-за того, что мне пришлось немножечко отсутствовать. А, соответственно, боеспособность была на минимуме. Так, там никого я не вижу. Но стоило бы туда что-нибудь подзакинуть. Для лучшего спокойствия, да. Возможно, кого-нибудь мы бы и зацепили, да. Оп. Так, что, дальше-то не будет выходить, что испугался сразу. Он думал, тут нас много, а тут я всего лишь один. Ага, вижу, что кто-то стреляет. Так, кто-то там настреливает постоянно, и он хочет сбоку здесь пройти, да? Но я ему этого сделать не дам. Ага, сколько гранат летит, они все гранаты сюда извели. Ага, вот они подальше уже закидывают гранаточки. Но ни хрена не могут попасть, ни хренашеньки. Так, так, здесь по-любому сейчас кто-то пойдет, наверняка. На, получает, так, отлично. Сейчас по-любому -по кто-то за ним вслед пойдет, наверное. Тут по-любому кто-то еще, наверное, выйдет. Нет, никто не хочет выходить. Ну что ж, ага, понятно. Постоянно контролирует этот проход. Постоянно контролирует его снайпер, который сидит вечно в одном хорошем месте и накидывается снайпер. Что тут за прорыв такой, а? Что это было здесь? Что тут за прорыв такой резкий, прям вообще не понимаю. Что это здесь было? получай, я не пойму я его вообще вылез нет я в него столько настрелял а походу не вынес так 83 82 так там граната прилетела стало быть они с той стороны идут ага. там кто-то скакал я же видел это прекрасно ага, вон он, вон он скачет. там тоже скакал и тут скачет и там скачет да блин а не смог я не смог он меня просто сфокусил ну что ж, давайте, ребятки, давайте, мы должны, мы должны, у нас все получится. А вот сюда сейчас высунулись, там снайпер у них постоянно дежурит. Он у них там прям дежурным записался в той области. Ага, вижу, понял. Ну-ка, давайте-ка я там вам что-нибудь закину подальше. Может, это вам поможет. Так, что тут у нас, кто тут у нас тут, вроде свободно, да? Так, так, так. Так, ослепили меня, ослепили. Ага, ага, ага, ага, а, как так-то, так. Кто меня ослепил? Вроде кого-то замочил даже. 93, 94. Черт, надо быстрее врываться. Надо врываться, друзья. Надо врываться. Прорыв, прорыв просто нереальный. Нереальный прорыв. Нереальный просто прорыв дикий был. Дичайший просто прорыв. Дичайший был прорыв. Так, ну я не успел. Вроде в голову накидывал, а все равно не смог. Ну как так-то, а? Очень обидно. Очень, ребятки, обидно, что меня сейчас вынесли. Ну ничего, постараемся. Постараемся восстановиться. Кто-то здесь бегает. А кто-то здесь прям очень резко валит всех. Прям кучно очень, очень валят, а? 105 уже. Ни хрена себе разрыв. Ни Вы это видели, друзья? Вы это видели? Какой разрыв-то у нас. Не маленький. Это просто охренеть какой разрыв. Опять меня кто-то откуда-то вынес. Так, не знаю, с на снайперской что ли винтовкой попробую? Что-то прям как-то сочненько с ней получается. Ну ладно, давайте попробуем, пока без нее. Пока что без нее. Так. Да, давайте туда накидаем по максимуму. Так, кто там меня стреляет-то, я вообще не понимаю. Опа, оп, оп, здорово, здорово! Да что ж ты будешь делать-то? Какой ты резкий, а? Хрена себе. Вроде я тоже тут начал крутиться, а нифига не, вы, не вывез, чувака. Держите-ка граната, да? Подорвались мы, короче. Подорвались. Что-то я как-то прям бегу бездумно. Так, давайте попробуем сейчас вот отсюда сбоку подойдем. 118, друзья. Они, они прям лидируют жестко. 118, это вам не шуточки. Это вам не шуточки. Это вот они там. Все за тем укрытием. Все за тем они укрытием, да, то есть. Это вам не шуточки, однако. Это очень-очень большой разрыв. И так, и так мы сливаемся. Ну что ж, понятненько, что я могу сказать. Опять очередная каточка сливная. Ну что ж, вот такая, ребятки, у нас игрушечка получается. Вот такой у нас командный шутер. Да, ребят, немаловажное значение имеет взаимодействие именно командам, тактическим способом. Потому что вот как я, если будете в одиночку бегать, то постоянно будете сливаться. Не берите никогда с меня пример. Плохой пример... Грамотного, грамотного отыгрыша за э, персонажа в данной игре То есть, ладненько, попробуем Давайте-ка мы еще какую-нибудь карту Ну, я так понимаю, здесь можно выбрать Вот я сейчас выбрал на доке, поставил Я так понимаю, здесь можно ставить, делать ставки, да Это, я так понимаю, у нас кто-то, какой-то другой человек э, сделал ставку Ну, я поставил на доки по принципу, что мы уже там были и что мы еще разочек там сыграем Ну что ж, давайте еще одну каточку Я не знаю, сколько здесь нужно матчей сыграть Но я думаю, что бесконечное количество пока не надоест Вот, опять играем, ребятки, в доках И сейчас посмотрим, что у нас из этого получится Давайте Все, гоу go гоу гоу go. Go, go, go go, пацаны Давайте-давайте это, это у нас тренировочный тренировочный, да, так все, а теперь уже нормальный пошел. Все, теперь уже нормальный. Так, я уже знаю примерно где, откуда у нас выбегают враги и постараюсь туда накидать. Они тоже знают, откуда я вылезу, поэтому. Так, вы видели, да? Вот там уже накидывает, чувачок стоит. Ага, молодец. Он меня теперь палит, он, он мне гранаточку закинул, я замешкался и бабах! Вот так вот бывает, когда не контролируешь ситуацию. Ну, это только, сам... это только случай со мной, ребят, такая бывает с Йовина. Вы не думайте. Так, туда мы накинули. Отсюда ждем. Отсюда вроде никого. Ну, сейчас, думаю, отсюда кто-то допридет. Так, постараемся сдержать. Кто здесь, кто здесь гасит кого? Так. Так, убегаем, ага, на, держи, на. так, команда, команда, командная, бой, ах, ты же с другой стороны да, а, ты не контролируешь совсем, надо бы, надо бы со всех сторон уметь контролировать все эти вещи, ну да ладно, немножечко лажанули, пока мы лидируем, нам главное не растерять это лидерство в ближайшее время, так, выбегаем сюда, смотрим, вроде никто нас не пасет, замахиваемся, выбрасываем, ага, вот видите, там уже есть один, кто нас уже может сваншотить. Давай поточнее уже, а. Они там втроем аж сразу, а. Что ж у меня с это, с прицелом-то, я не понимаю. Что за ерунда такая? Так, опять идем мы в этот проход, в этот дырявый проход. Возможно, кого-то здесь мы точно найдем. Так, отлично. Ну там уже, видите, там уже сразу же. И сейчас сюда полетит ко мне граната, я знаю. Поэтому мы сейчас немножечко перебежку сделаем и выйдем вот отсюда, попробуем, да? Так, тут пока никого. Тут пока никого, ну вот здесь кто-то есть. Да, не смог я, конечно, не смог. И двоих буквально, вы видели, двоих. Просто из-за того, что один такой дебил, как я, не смог сдержать направление, вынесли двоих. Вы видите, что происходит, друзья? Это просто какой-то суицид массовый. Так, давай, там уже один выбежал. Он тоже гранатку выкинулся. Так, отлично. Да с другой стороны совсем, почему это направление никто не удержал? Да вот, вы видите, как бывает, а? Одно направление прорвали, все, другое направление тоже уже прорвут однозначно Так, ну что ж, мы, значит, сейчас поможем здесь гранаткой Ага, здесь вынесли, да, здесь никого уже нет Здесь уже никого Так, отлично Да, что ж, как он добирает-то меня, очень грамотно, кстати говоря Так, теперь тут я один, на один с ним остался Ага, ага, наши уже сбоку сняли его Отлично, помогли, подмогли, чем смогли Так, тут можно еще одну гранатку кинуть, только я не знаю, правда, зачем Нужна ли она сейчас нам? Так, здесь кто-то сейчас по-любому выбежит, наверное. Я так понимаю, что здесь по-любому кто-то выбежит, да? Оп-оп-оп-оп-оп! Ну что ж, растеряла, все. Я смотрю, когда меня убивает, из меня вылетает какая-то требуха, которую потом они благополучно забирают. Ага, вот там, кстати, место для снайпера. на так так так я, кстати, могу пушку поменять в любой момент. Так-так-так, тут никого вроде, да, пока? Пока вроде тут никого. Ага, видел, я только что пробежал же один, а? Ну я же видел, а, он пробежал. Так, ладненько. Я понял, что здесь ничего не светит нам. Убегаем отсюда. Так, здесь кто-то по-любому есть. Блин, вот смотрите, я в него очередь прям выпустил. И почему-то он даже не слился. Он даже не пошатнулся. Он как стоял, так и стоял. Вот странно, ребят. Странно. Или у него броник какой-то суперский. Или чего-ли. Так, с той стороны, кстати, был челик, который меня контролировал, да. Так, отлично. Есть такой, из него выпало буха, который я и забрал. Так, можно будет туда он закинуть, наверное, да. Сейчас, если кто-нибудь побежит, он нарвется, да. Так, отлично, отлично. Очень динамично, на самом деле, все происходит. Так, это наш. Это наш человечек, да, это был наш. Тут все пока все. Опа, держи, держи, держи, Ага, ага, успел слился. Так, замечательно. Пока играем. Пока идем, отлично. Так, вот там вот сверху, видите, да. Ага, ага, все, он меня там контролирует. Но у него пока ничего не получилось. Сейчас я думаю, он сюда прибежит. А может быть и не прибежит. Блин, да что ж такое? но ну, я его успел зацепил Отлично! Отлично, я его успел Прям идем в ноздря ноздрю, тютелька в тютельку Как еще сказать, я не знаю Так, идем дальше, дальше, дальше Надо давить, надо по этому направлению давить Так, граната прилетела Граната улетела, тут кто-то, я видел, давит Пытается с этой стороны, с этого направления, да? Так, так, так, это наш это наш, это наш, там сейчас скоро они выбегут я... Вот они, вот они выбежали оттуда Вот они, гады такие, сюда граната полетела Блин, да что ж ты будешь делать, так все сразу двоих расшатали 49-47 счет Нам это не на руку, ребят, надо нагонять Давайте-ка нагоним сейчас, ну что ж ты будешь делать Не можешь же всегда не вести, а, правильно? Оп, гранатка, надо подальше от нее держаться Что там такое происходит-то, я не понимаю Это вообще, а? Откуда там лезете это все, а? Откуда он там лезут-то все, а? Да получать, а? Он там еще все-таки не подох Он сейчас еще выйдет и мне начнет накидывать гаденож такой, а? Засранец такое такой, а? Ой, ой ой я так и знал Я так и знал Слишком далеко, ребята, иногда захожу Слишком далеко Ну как еще набивать? Так-так-так, откуда? Это откуда было сейчас? Это откуда такой выпад был резкий, а? Откуда это сейчас такое было? Я сейчас думаю сзади кто-то вылезет, а? Полюбасу, ведь вот он стоит, гад такой, а? Что ж вы здесь третесь-то все в этом коридоре? Вам что это, намяз... намазанным медом, что ли, я не понимаю? Вот всегда трутся они здесь, а? А ну давай, подходи по одному. Кто еще? Ах, ты ж зараза такая. На, держи-ка. На-ка, подержи-ка гранаточку, а? Может быть, бомбанешь разочек или что-то в этом роде. На, держи, на. Да что ж ты? Я видели сколько я в него высадил. И он, блин, как нифиг делать, а? Ну что ж ты будешь делать? Так, давайте-ка, ребятки. Давайте-ка Посмотрим. Тут одни трубчанские валяются. Ну кто ж меня-то, а кто ж меня дымовушкой-то зацепил, а? Ну кто ж зацепил-то, зараза, а? Что ж ты будешь делать-то? Все не по плану, а. На, держи, там по-любому кто-то есть, наверняка. Так, что тут у нас? Что тут? Никого нет, да? Пока но ну, я думаю, сейчас сверху кто-нибудь да подойдет. Сверху кто-нибудь, да? Сверху, вот он, вот он же, вот же, он подошел, вот он, вот он. А вот еще один, вот же, он, вот он подошел, а. Вот же еще один подошел. Ну что ж ты будешь делать-то? его, а, вот там еще один стоит, вали его. Вот вали его, надо же завалить Вот что они завалили-то до сих пор, а, никого Надо же его... Да, блин, вот он меня и завалил 84 у них Черт возьми, надо вытягивать эту катку Любым способом Любым способом Надо вытягивать эту каточку Дебильную, так Так, давайте-ка Мне уже хпшечку вообще растеряли Просто растратили Растратили мне хпшечку Так, может кто-нибудь нарвется? Нет, не нарвется. Если только я сам нарвусь. Да, ну меня уже хп-шечку растеряли, потому что я на гранату попался. Блин, офигеть, у них разрыв, да не может быть такого. Это дико, ребята, это дико-дикий разрыв, просто дичайший разрыв. На, держи, вот он там прям сидел в этой дырочке, а. На, получай. Вот он прям знает, где сидеть, в какой дыре, а. Тут еще один гад, А. Да, блин, вот выбежал, называется, отвлек внимание на себя и сам помер Так, 99, друзья, 12 минут остается до конца катки Это что-то несерьезное, это несерьезно, блин, да что ж ты будешь делать? Он в наглую, смотрите, бегает, охренеть Что я жалуюсь, ребятки, это же все от нас зависит Это мы сами так играем, коряво, очень-очень коряво это мы же сами так играем. Корявенько. А вот он меня сбоку зацепил. Надо нагонять. Разрыв 10, 10 очков. Это очень большой разрыв. Главное это не лажать. А мы сейчас этим и занимаемся. Вот кто сейчас вообще откуда? Кто сейчас откуда выбежал, вообще не понимаю. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ой-ой-ой, забежал. Кто сейчас откуда выбежал? Вообще не пойму. Ага. Не пойму вообще, откуда кто-то выбежал, просто нам натыкал. Да что ж ты будешь делать? Даже я, несмотря на то, что присаживался, все равно он меня сфокусил. Гад такой. 10 очков у нас разрыв. Это несерьезно, ребятки. Да несерьезно это. Ни, ни капельки, несерьезно. Я вроде гранату кинул. Да вы как так проходите-то? Я не понимаю. Кто вас сюда пускает? Застранцы вы такие. А ну-ка идите сюда. Что-то я совсем за замешкался на, на гранатах. Вот он как здесь сидит вообще? Скажите, пожалуйста, как он здесь... Нам еще осталось столько времени, а уже закончен бой. Ну, блин, капец. Ну, вы прям просто не даете дядьке развиться как следует. Ну, что ж, ребятки, вот такая вот у нас, ребятки, игра получается. Ава, док, так... Кому понравилось, прошу любить и жаловать, переходите по ссылочке в описании к чате, ну и, соответственно, жду, ребят, ваших комментариев, пока мне тут дают да, какие-то непонятные бичевские награды. Все, ребятки, жду ваших комментариев, кому понравилось, кому не понравилось, ну и, конечно, дальнейшее прохождение, как обычно, будет зависеть от вашей реакции на данное видео, чем больше комментариев оно соберет, тем больше лайков, тем... Больше вероятность того, что я в нее буду продолжать Дальше играть Ну вы как видите в шутеры играю хреново Поэтому я бы лучше поиграл во что-нибудь другое Если честно 6 из 10 баллов получает данная игрушечка За ее динамичность это мне в ней понравилось Ну что ж играйте только в самые крутые топовые игры Ну и конечно же приятного геймплея всем Ну а если ты досмотрел до конца И написал в комментариях правильное предложение из слов что я размещал в этом видео То поздравляю тебя И возможно в следующем видео именно твой комментарий Я покажу в начале Ну а на сегодня пока